PEG ratio, коэффициент, который помогает более точно определить недооцененную компанию. Ну или определить компанию, которая продается с премией. Так выражаются некоторые источники. Это показатель, который дополняет известный нам показатель PE – Price Earning Ratio, добавляя в расчет ожидаемый рост доходности, обеспечивает таким образом более полную картину, чем просто коэффициент PE. Формула выглядит вот таким образом. PEG Ratio равно ratio деленное на рост. Ну и для понимания сути рассмотрим пример. Даны две компании. Цена за акцию компания 46 долларов, компании B 80 долларов. Price Earning ratio уже рассчитано и 30. Ну и также известна доходность компании за прошлый и текущий год. Исходя из этого рассчитаем темпы роста компании, соотнеся доходность в Прошлый год к текущему и компания А по темпам роста получила коэффициент 20%. ну 20 Компания Б получила 50%. Заносим это в таблицу и остается рассчитать интересующее нас соотношение ПЕГ. ПЕ PE делим на полученные цифры. То есть в первом случае по компании А22 делим на 20, получаем коэффициент 1,1. И по компании B этот коэффициент получился 0,6. Многие могут посмотреть на компанию А и найти ее более привлекательной, так как она имеет более низкое соотношение PE между вот этими двумя компаниями в нашем примере. Но по сравнению с компанией B, у нее нет достаточно высокого темпа роста, чтобы оправдать этот низкий ПЕ. Компания B таким образом продается со скидкой относительно ее темпов роста. И те, кто ее покупают, платят меньше за единицу роста прибыли. Мы взяли для расчета исторический рост за один год. Но это для понимания сути расчета. Для расчета коэффициента ПЕК аналитические источники берут прогнозные значения роста. Мы это тоже можем сделать, используя прогнозы самой компании. Ну и обращаю внимание, что коэффициент PEG для одной и той же компании может существенно отличаться от одного источника отчетности к другому в зависимости от того, какая оценка роста используется в расчете. Мы брали один год. Можно брать трехлетний период и или пятилетний период. Ценной компанией считается та, у которой PE и ожидаемый рост равны, то есть коэффициент PEG равен единице. Когда PEG ratio компания превышает единицу, она считается переоцененной. В то время как PEG менее единицы считается недооцененной компанией. Отклонения в сторону увеличения показателя PEG могут быть и в технологических компаниях, в фармакомпаниях, и стартапах но это уже другой разговор эффективно сравнивать компании между собой в рамках одной отрасли допустим возьмем две компании nike и скетчерс PE nike 29 PE скетчерс 9 процент роста ежегодный в течение пяти лет у nike 1201 у скетчерс 12.88 и мы видим что перспективней ну на самом деле по п.е. компания скетчерс и это нам тоже показывает коэффициент пегрейсио он у скетчерса 0.75 как не недооцененная компания пегрейсио nike 2.43 то есть переоцененный. Посмотрим еще один пример две компании ПЕ у обеих компаний низкий, то есть компании недооцененные. Смотрим рост. У, компании, у первой компании рост 15,5%, у второй компании рост 7,8%. Ну а теперь обращаем внимание на коэффициент PEG ratio и видим, что у первой компании PEG 0,92% это недооцененная компания, ну а пегрессио у второй компании 2,38, то есть исходя из роста, привлекательнее, конечно, будет компания первая. Вот таким образом коэффициент пегрессио помогает определить недооцененную компанию еще и относительно прогнозов роста компании. Разные источники в расчет могут принимать разные показатели, допустим, финвиз, с которого взятые скрины рассчитывает коэффициент пег, исходя из чистой прибыли. Когда Гуру Фокус принимает в расчетах показатель беда и мы видим, что разница здесь достаточно серьезная. Если на FinVizе 2,05, то здесь 4,06. Мне, честно говоря, ближе, конечно же, чистая прибыль. Итак, мы рассмотрели показатель, который дополняет известный коэффициент PES с поправкой на потенциал роста и более полноценно показывает стоимость компании и предоставляет полезную информацию для сравнений компании на данный момент. Напомню, что для облегчения